Всем привет! Сегодня попробуем закипятить точнее сварить яйца в пластиковой бутылке оказался в такой ситуации на съемной квартире, когда уже переезжаю и все вещи вывез и ничего не осталось а поужинать нужно Итак, делаем отверстие в бутылке любым образом наливаем воду и просто ставим на газ я так еще не пробовал будем пробовать вместе но есть много мифов что бутылка с водой никогда не прогорит она будет деформироваться но не прогорит сейчас все это проверим итак начинается самое интересное бутылка деформируется и по моему что то получится процесс идет похоже уже на такую первую стадию закипания кстати дырку в бутылке я просто пропалил прорезать ее уже было нечем Так что варим яйцо абсолютно в пустой квартире, абсолютно без каких-либо кухонных предметов. Но что-то, по-моему, начинает идти не так. Что-то зашипело. Наверное, бутылка все-таки прогорает. Да, обидно, обидно, бутылка прогорела и ничего у нас не получилось, зато теперь мы знаем, что бутылка с водой все-таки может прогореть и яйца в ней сварить нельзя этот миф мы разрушили теперь мы знаем что это не вариант ну будем искать думать какой нибудь другой способ выйти из этой ситуации и я не останавливаюсь на этой неудаче и нашел выход просто взял черпаку соседей так что подключайте смекалку креативность и коммуникабельность. И все у вас получится. Вот он стопроцентный способ закипятить яйца, когда нет ничего. Пока.